Приветствую, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о таком формате как long read, что это вообще такое, как его сделать и как эффективно его использовать. Что такое long read? Это два английских слова. Long – это длинный, read – это чтение. Получается long read – длинное чтение. Это достаточно новый формат и ВКонтакте запустил его всего лишь год назад. Лонгрид – это формат статьи. Это такая длинная история, которая сочетает в себе и текстовый, и визуальный формат. Лонгрид – идеальный формат для мобильных приложений. Почему? Потому что именно с мобильного телефона люди имеют возможность погрузиться в чтение, например, в транспорте, или ожидая кого-то или что-то, или на работе в обеденный перерыв они могут спокойно сесть и прочитать вашу длинную статью. Для чего нужно писать лонгриды? Это возможность рассказать длинную историю. И если ваш пост получается очень объемным, смело поносите его в формат лонгрида. С помощью лонгрида вы можете затрагивать темы, о которых нельзя рассказать кратко. И как вы думаете, сколько знаков, вмещает в себе формат статьи Лонгрида. И вы уже видите ответ на слайде – до 10 тысяч знаков. Достаточно большая и глубокомысленная статья может получиться. Второе, чем хорош Лонгрид – это возможность использовать мультимедиа. Вы можете добавить к тексту большие качественные фотографии. Вы можете вставить в лонгрид интерактивную графику, вставить видеоролик. А еще у вас может получиться интересная статья, если вы расскажете историю и вставите видеоинтервью видео интервью с участниками истории. И такой формат повысит интерес и вовлеченность вашего читателя и позволит удержать внимание. Еще интересный факт – участие лонгридов в поисковых запросах. Да-да. Лонгриды статьи индексируются поисковиками наравне со статьями на блогах. Представляете себе охват, когда люди ищут в поисковиках какую-то информацию, им выдается ссылка на ваш лонгрид, они заходят, читают, ставят лайки, оставляют комментарии. Но ну, не мечтали? Теперь давайте я вам покажу, как сделать такую статью. Сделать ее можно как на личном профиле, так и в вашей группе. Зайдите на страницу, на которую вы будете делать лонгрид, и найдите надпись «Что у вас нового?». Это то самое поле, где мы пишем наши посты. Нам понадобится последний значок с буквой «Т». Нажимаем на него. Попадаем в формат статьи. И в первом поле, где у меня большими буквами написано «Не бойтесь писать», у вас может быть другой текст, «Контакт» постоянно его меняет. Вы пишете заголовок. И имейте в виду, что он будет на обложке вашего лонгрида и от него, конечно, зависит, откроет ли вашу статью. Это уже вопрос копирайтинга. После того, как мы написали заголовок, переходим на следующую строку и нажимаем плюс. И у вас появится небольшое выпадающее меню. У вас появится возможность вставить фото, видео, аудио, гифа анимацию или текст. Выбирайте то, что хотите добавить. И если это текст, я еще раз повторяю, что это последний значок, где три точки. После того, как вы написали первый абзац, найдите плюс и снова продолжите работу. Ну и таким образом, как мы видим, в лонгрид добавляется любая информация. Фото, видео, гиф-анимация и текст. Дальше давайте немного отредактируем ваш текст. Выделите предложение или слово, которое вам нужно поменять. У вас опять появится меню, в котором будут доступны несколько вариантов. Вы можете сделать шрифт жирным, курсивом, перечеркнутым. Есть возможность ставить ссылку, сделать большие буквы заголовок 1 сделать маленькие буквы заголовок 2 и вставить цитату. Это вот эти кавычки последние. Цитата может быть в двух вариантах. У меня на скриншоте показаны оба варианта. Первый вариант – текст располагается по центру и заключен в две горизонтальные линии. И во втором варианте текст выделен вертикальной линией и текст написан курсивом. Чтобы изменить формат цитаты, вам нужно выбрать иконку с кавычками, это последний значок, и нажать его еще раз. И ваша цитата визуально поменяется. Теперь давайте рассмотрим, как сделать маркированные и нумерованные списки. Перейдите в новую строку и используйте следующие способы. Если вам нужен нумерованный список, вы ставите цифру 1, точку, пробел, потом пишите текст. Потом нажимаете Enter, и у вас автоматически уже подставляется вторая строчка. Потом также нажимаете Enter, подставляется третья, и делаете столько строчек, сколько вам нужно. Теперь маркированный список вместо цифры мы находим на клавиатуре звездочку, нажимаем на нее, ставим пробел и пишем текст. Потом нажимаем Enter, и вторая строчка у нас также идет маркированным списком потом третье четвертое и так далее. И после последнего пункта вы дважды нажимаете Enter и можно будет продолжать работу с обычными абзацами. Теперь поговорим про фотографии. И начнем с титульной фотографии. На ней будет размещаться заголовок материала и именно ее будут видеть ваши читатели в ленте. И еще такой момент. Если вы не установите обложку самостоятельно, то ВКонтакте сам выберет для нее изображение из вашей статьи. Это может быть любая фотография, но чаще всего подставляется первое изображение из текста. Теперь, как загрузить обложку? Открываем меню публикации в правом углу, загружаем обложку и обязательно нажимаем кнопку «Сохранить». Не забываем. Теперь, что касается фотографий. Вы можете добавлять в галереи до 30 фотографий. Вконтакте это называется карусель. Сначала вы загружаете одну фотографию, потом наводите на нее мышкой, и в правом верхнем углу у вас появляется надпись «Создать карусель». Нажимаете на нее, и у вас появляется возможность добавлять новые фотографии. Теперь как опубликовать статью. Заходим в меню публикация, это у нас справа сверху, и нажимаем «Сохранить». После этого у нас появляется ссылка, по которой нужно перейти. Переходим по ней, и у нас открывается наша статья, конечный результат нашей работы. Проскролливаем ее вниз, и внизу нажимаем стрелочку «Поделиться». И публикуем ее либо в нашем профиле, либо в нашей группе. Теперь давайте я включу демонстрацию экрана и покажу вам ключевые моменты. Я буду показывать вам на примере своего профиля. Находим строчку «Что у вас нового» и знакомую нам букву «Т». Нажимаем. Попадаем внутрь статьи. Я сейчас скопировала уже готовый текст. Сейчас я его просто вставлю. Вот он наш заголовок текст, а вот он наш плюс. Нажимаем на него и можем вставить фотографию, видео, аудио, GIF-анимацию или еще один абзац текста. Давайте попробуем вставить как раз нумерованные и маркированные списки. Пишем цифру 1, точка, пробел, какой-то текст. Нажимаем Enter и сразу подставляется цифра 2. Пишем второй пункт Третий, если нужно. Если больше не надо, нажимаем два раза Enter. Опять у нас появился плюс. Мы можем писать какой-то текст. Теперь давайте попробуем вставить маркированный список. Находим звездочку. Ставим пробел. Пишем текст. Enter. Enter. Новая строчка, новый пунктик. Больше не нужно. Нажимаем два раза Enter. Теперь давайте попробуем вставить фотографию. Я возьму изображение из библиотеки. Вот у нас подставилась большая красивая фотография. Если навести на нее Мышкой мы видим, что можем мы создать карусель. Давайте создадим. Добавим еще одну фотографию. Еще сделаем несколько. Сохранить. Теперь у нас получилось 5 фотографий. Их можно просмотреть, полистать. Посмотрите, как красиво. Теперь давайте вставим видео. Теперь загрузим обложку и опубликуем нашу статью Лонгрид. Как видите, сейчас подставилась моя первая фотография. Я ее уберу, чтобы показать на примере, как можно заменить обложку. Загрузить изображение. Выбираю обложку с моего рабочего стола. Нажимаю «Сохранить». Теперь смотрите, статья опубликована и доступна по ссылке. Переходим по этой ссылке, проскролливаем ее вниз, находим стрелочку «Поделиться» и публикуем ее либо на своей стене, либо в своем сообществе. Давайте я для примера опубликую сейчас на своей стене, и вы посмотрите, что получилось. Сохранили. Вот моя статья Лонгрид. Давайте ее откроем и посмотрим. Вот мой текст. Вот мои списки, нумерованные, маркированные. Вот моя галерея фотографий. Вот мое видео, которое мы тоже можем просмотреть. Это я делала рисованное видео. Так, ну и теперь все. Возвращаюсь к вам. И сейчас хочу дать вам небольшое домашнее задание. Попробуйте написать небольшую или большую статью на личном профиле. Вставьте в нее одно видео и одно фото. И посмотрите, что получилось.